Если ты плакат, на нем кот Леопольд Вынес на дворцовую храбра, У власти для тебя есть 220 вольт И для попы для твоей швабра У власти для тебя есть 220 вольт И для попы для твоей швабра Ребята, давайте дрыть жужно.